всем привет на связи кузнецов никита сегодня отличная погода за окном ясное небо морозное московское утро и сегодня хотел бы вам рассказать о подаче с нижним вращением это один из элементов подач которых существует великое множество как я уже говорил ранее и сегодня я хотел более подробно бы остановиться на этом элементе так как он очень эффективен в игре на счет и, в принципе, не так уж сложен в техническом исполнении. Теперь хотелось бы непосредственно остановиться на технике исполнения данной подачи. Существует масса вариаций ее исполнения. Какие-то игроки подают ее таким образом, делают резкое кистевое движение вниз вместе с рукой, то есть такое рубящее движение. Какие-то игроки, в том числе и я, подают нижнюю подачу таким образом, как бы играя под мяч и добавляя немного своего обратного вращения кто-то подает нижнюю подачу не с чист нижним вращением, а добавляет еще немножко бокового вращения, то есть подача получается с нижним боковым вращением. В принципе достаточно много вариаций, но сама суть нижней подачи в том, что если вы подставите ракетку после выполнения подачи с нижним вращением, мяч должен полететь в сетку, не вверх, не куда-то там еще, а именно в сетку. То есть, а, мячу было придано нижнее вращение и а, вы его а, после соприкосновения с накладкой а, отправляете в сетку. А, для того, чтобы принять эту подачу, нужно а, как бы метиться более выше уровня сетки, чтобы как бы приподнять мяч. И в принципе, а, эту подачу а, можно грамотно принимать. Итак, сегодня мы рассмотрели выполнение подачи с нижним вращением. Что хотелось бы добавить в конце? Обязательно тренируйте подачи в конце тренировки, либо до тренировки. Уделяйте этому элементу должное внимание минимум. Я считаю, надо тренировать 15-20 минут отдельно только подачи. И обязательно их тренировать в комбинации. Не просто исполнение подачи, а выполнение подачи и начало какой-то атаки, и это даст вам результаты уже в самое ближайшее время. То есть заставляйте себя, работайте, и у вас обязательно все получится. Всем спасибо, увидимся!